пригласить вас к себе во двор каждый год сажаешь и все это выглядит по-разному в прошлом году у меня очень много было Алисума самого простого, дешевенького он у меня уродился, много было рассады и вот эта вот маленькая горка во дворе была такая белоснежная, красивая а в этом году Алисум у меня зашел в единственном, единственном экземпляре, что так смешно ну, и алисма, снова принцесс, вот тот, который у меня вот здесь вот большой в большой бочке, и вот в этих круглых лазонах моих самодельных. Но зато в этом году у меня очень-очень много взошло бархатцев. Вот такие вот бархатцы, они будут очень-очень пушистыми, такими, и миленькие-миленькие у них цветочки. Я даже не знаю, как они называются. И знаю, что это баханцы. И я их привезла в свое время в Голландии и развожу их уже не один год. Но и они так очень-очень недружно всходят. А тут в этом году просто на удивление. Видите, какие они? И вот сейчас они распушатся, будут такие большие, красивые. Вот тоже у меня тут вазончики, я их пристроила это мой уголок уголок, где растет гортензия, вот эта гортензия в прошлом году, она у меня была просто вся заросшая такая, тут я ее удалила лишнее смотрите, сколько бутонов я думаю, что будет очень красиво она цвести, просто белая такая белая-белая гортензия. Хосты в этом году очень хорошие. Вот весь, прям чудесные. Вот они у меня. Хорошие хосточки. Большие-большие. Тут -большие. Вот молоденькая. Тасперея вот. у меня тут сидит маленькая. Тоже в прошлом году посадила. Тут тоже гортензия. Гортензия, но она еще потом не набирает. Золото Клематис. Красавчик такой у меня. Видите, как он махнул, махнул, можно сказать. Здесь тоже гортензия. И вот я еще хочу показать Клематис. Вот он, белое облако. Скоро будет цвести. Очень-очень много бутонов. Красавчик такой. Это у меня молоденький климатис. Мне дали капитан, что ли, его назвали. Вот. Будет он свисти, не будет, не могу сказать. Я тут подкормила настоем луковой шелухи. Рука не поднимается, шелуху выбрасывать. Вот настояла и поливаешь, конечно, влага хорошо держится. У нас очень жарко сейчас, поэтому хочется, чтобы влага держалась. Но каждый день поливаешь, поливаешь. Ну это бесполезно. Были ветра жуткие. Сорвала крышу. Укачели. Прям просто сорвала. По-другому не скажешь. Надо ее ремонтировать. Ремонтировать. Такой у меня дворик. Мечей будет, конечно очень много. Вот на этой горке у меня будет бархатцев. В прошлом году бархатцев не было, а в этом году бархат у меня. Вот мои майорики. И очень хорошо стоит, конечно, у меня Питония, красотка такая. Вот, видите как. Вот это единственная арифма, который у меня взошел. Так интересно, четырех пачек. И я тут слабели их. Вот посадила. Думаю, что будет неплохо. Курохи, понимаешь, у меня что-то ругается. Чего не хватает. Я не могу сказать он тоже изнывает от жары часто наливаем водички и еще у меня очень хорошо смотрится вот на этой стеночке тоже миленькая такая красивая туалет вроде она называется миленькая миленькая так ее посадила тоже. Слабели. В прошлом году у меня тут так сидели, они неплохо. И мне нравилось в этом горшочке вот именно на этой стене. Тут у меня и помение, но у нас всегда бьется вверх. В прошлом году посадила клематис. Мы сказали, что расти он не будет, потому как здесь высоко, металлическая йоб. Климатис здесь у меня погиб. Хороший климатис посадила, но, к сожалению, погиб. Ой, ну в этом году моя радость и красота Это, конечно, геранька плющевидная Плюшка Смотрите, какая она красивая Красивая Ой, такая Радостная, довольная Мы Тоже стопели Это так хорошо смотрится И тут тоже посадила я Плющевидную герань вот Буду надеяться, что она у меня тут Тоже зацветет Зацветет а это у меня красичка. Ой, тоже ампельная. Я что-то ампельнотая осталось. Все, мне надо ампельная, ампельная. Вот на этой стене. А вот на другой стене, противоположной, у меня всякие разные цветочки. Вот, вот я колюс посадила. Он у меня маленький. Ну, я думаю, подтянется, вырастет. Это вот у меня бегония ампельная. Тоже такая красненькая, красивая. коллизия тоже вот будет спускаться очень красиво вот тоже ампельная беленькая тебе кошка такая хорошенькая вот. Это мои петуни петуни такие пестенькие вот так что эта стеночка оживает лопчатку вот купила желтая лапчатка и вот так поставила герани Эти они у меня вытянулись на подоконнике теперь поставлю бедра им так это понравилось здесь. Ну, пусть летом так стоят для красоты ну и уж тесновато им что-то стало дома вот хорошенькие симпатичные понравилось им сидеть на воле так что Будем надеяться, что они меня порадуют, порадуют, порадуют. Очень хорошо, конечно, очень хорошо стоят петуни вот так вот в больших объемах. Красивые дальчики. Вот. И как всегда у меня так вдоль тропочки здесь, как всегда, я сажаю бархатцы. Вот таким образом они у меня они разрастаются, очень красиво сидят. Просто замечательно. это вот так я вам чисто внешне покажу огород. Тут грядка у меня огурцов. И смотрите, коврик сегодня тепло. Тепло, очень жарко. Муж постирал у меня. Коврик постирал. Вот. Лука очень много тут. Напоследок меня муж посадил. Едим лучок. Там у меня фасолька растет очень хорошо. Косой, перец, перец в укропе. укропу берем да. Перчик вот так сидит крепенький, хороший. Вот, вот, пербейник. Ой, какая красота. Мне так нравится. Кому уж я только не давала его. Всех порадовал. Так красиво цветет он. Прям замечательно. Замечательно. Это мой маленький лилейник. Что-то все растет растет потихонечку. Ну, конечно, желательно бы дождя. Очень хотелось бы дождя. Тут у меня импровизированный заборчик. И такие декоративные маленькие подсолнечные посадила. Может, зайдут георгины. Что-то георгины недружно в этом году зашли Не могу сказать, какая причина. Это у нас противни школьные такие. Их выкинули. Вот разделили на половину. Вот такой заборчик. Опа, думаю, что ну, лучше какие-то кирпичи тут у меня лежали. Вот сейчас видите, как вот такой заборчик. убили, вбили. вбили. Будет надеюсь. Ну, во всяком случае, получше, что было. Вот тут у нас кустарники растут. Это вот гигантелла, сорт вот клубники, земляники. Что будет, посмотрим. Вроде первые ягодки уже есть. ночка не отходит от этой грядочки. Также перед входом это вот у меня всегда тут тоже маленькая клумбочка такая. Ягод Саню садила. Это тоже подсолнце декоративные. Также это мои любимые бархатцы здесь. Вот, так что. Немножко бы дождя и все бы это все бы это дружно дружно повстало. Хотя поливаем, конечно. Кацание тут тоже площадочка такая у меня посажена. Вот. Очень мне нравится. нравится. Бархаться так вдоль тропочки даже разрастаются. Так красиво зацветают. Очень хорошо. Очень-очень симпатичный сорт такой. Мне нравится. Тут у меня такая импровизированная грядка. Это... Хоризонтема мультифлора. Это ясколка. Вот Какая-то вот трава. Ведь писали мне, как называется. Не знаю, в прошлом году сплошной коврик она цвела. Хоризонтемки. Ой, тут у меня эти бархатцы, бархатцы посажены. Вот. И вот хочу развести вот этот каменный цветочек, чтобы тот кусочек был очень заполнен весь этими. С Видите, как он вырос? Вроде как он уже пошел, пошел. Вот. вот. так мой огородник выглядит. Капуста немножко. Виктория. Здесь я посадила, когда уходят. Когда уходят пионы, я обычно вот сажаю здесь что-то, что-то, что-то. Вот агератом, да, и цинерарию посадила. Вот так вот. Пионы, конечно, очень симпатичные. Просто они у меня много лет уже сидят. Смотрите, какой красавец. Прям такой цвет красивый. Ну, удивление прям. Природа радует. Радует своей красотой. Конечно. Все-все. Приобретает свой смысл. Июнь. Июнь. Июнь. Да, он Издалека смотрится красиво. Питунья вообще красавица, просто красавица. Вот жизнь идет, все продолжается. Насколько, насколько сил хватает. Вот занимаюсь я своим огородом. Так, примерно. Огородик, цветочки. Если бы этого не было, конечно бы настроение было бы совсем другое. Слава Богу, есть цветы, есть природа. Им хочется показать Бакопу, как она хорошо тут пристроилась на крылечке. Смотрите, как хорошо. Маленький вазончик такой. И какая красотулечка Бакопа. Красотулечка прям. Ой, утром вышел, полюбовался, порадовался. Да, природа все-таки дает нам жизнь, дает радость. Для меня. Пока для меня это грустная радость, но, во всяком случае, жизнь продолжается, цветы меня радуют. Так еще под окошечком у меня растет очень хорошо петунья, Она разрастается в прошлом году, очень красиво было. Ну и все будет развиваться, будет, конечно, хорошо. Будет все хорошо, красиво. Всем я вам желаю мира, добра, благополучия, здоровья. Цените, любите друг друга. Мир вашему дому.